Торжественное открытие нового корпуса филиала Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции состоялось 17 октября. Новый корпус появился на свет за счет средств бюджета университета, а также благодаря помощи правительства Республики Татарстан. Здание составило 4000 квадратных метров. Здесь есть современная столовая, актовый зал, где для управления будет использоваться планшет. Медицинский кабинет, спортивные, тренажерные залы. Здание оборудовано по последнему слову техники. С новым корпусом жизни института придут и новые методики преподавания будут использоваться. Так как инновации это уже часть нашей жизни. Университет юстиции сотрудничает со многими зарубежными вузами. Ректор Ольга Александровна сказала, что университет намерен проводить в Казани международные конференции, приглашать профессоров европейских университетов для чтения лекций. Приехали на целую массу мероприятий. Во-первых, это открытие казанского филиала. Во-вторых, у нас вот на днях состоятся держанские чтения, конференция всероссийская. Ну, в общем, собственно говоря, мы будем участвовать в этой конференции. Чуть позже в здании «Татаринформ» прошла пресс-конференция, связанная с открытием держанских чтений, где спикеры ответили на все интересующие журналистов вопросы. Главной темой конференции стало открытие нового корпуса и, как сказала Ольга Александровна, переезд держанских чтений в Казань. Можно сказать, что конференция привела, конечно, статус международный. И вот, наверное, при обсуждении так сказать, вопросов мы поставим, может быть, такой, так сказать, Момент возникнет, что на следующий год держать решение объявить международной научной конференции. Посещение научных мероприятий и участие в конференциях отличный шанс набраться ценного опыта и опубликовать свои труды в научных изданиях. Накопленный опыт написания научных работ помогает студентам в дальнейшем обучении в магистратуре и аспирантуре, а также в защите дипломов и диссертаций. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.